Ну а если под этим видеороликом наберется 50 лайков и 100 комментов, то следующее видео это будет пранк на Цане или же Рау Поэтому все зависит именно только от тебя, ни от кого больше, поэтому сверни видео, нажми пальцем на лайк, напиши рандомный комментарий, ну и либо же сделай все то же самое, но только мышкой и клавиатурой. Я больше не буду тянуть кота за хвост, и мы начинаем. Но на самом деле все очень просто. Приходите по моей реферальной ссылке, закидывайте, допустим, тысячу рублей, и еще тысяча рублей вам капает вверх. Благодаря казино Вулкан, ребят, я смог побывать вон там, вон в Диснейленде. Все, не буду больше затягивать вас. Обязательно переходите по моей ссылочке. Дверь на чипе. Оп. Я вот так вот попадаем в комнату. Тут уже срач, бардак. Поэтому не обращать внимания. Значит, э, вот эти вот шторы, занавеску, которые можно опустить, которые можно поднять, но я ночью опустил, не знаю зачем. Вот такая вот небольшая ванная. Но знаете, что я вам хочу сказать? Определенно один из лучших хостелов. Хостелов, не отель, а хостелов, который я вообще видел. И хочу признаться, что мне бы хотелось тут жить. Серьезно, и вот именно жить. Вот да. как в каких-то кино. То есть тут только не хватает какой-то полочки, ну и кровать немного развернуть. А так, в общем, все четко. Но самое прикольное, что оно было настолько хорошо и плотно застелено, что я подумал, что тут типа одеяло лишь, знаете, как отдельно где-то на отдельной полочке. Оно просто оказалось очень хорошо заправленным И было похоже как на один матрас И только и под утро я уже нащупал вот тут вот краешек одеяла И такой ааа -а -а, У нас одеяло было А я мерз под кондиционером Вот такая вот история Печальная Короче, ребят, у нас сейчас будет поездка в Диснейленд, поэтому я уже переносусь прям туда. Что? Чему тут удивляться? Йоу. Слишком много Микки Маусов на один квадратный метр. Диснейленд, Диснейленд. О, о, о, Сколько ставка? куда-то я же только что был на диком западе Алло. о это дерево я я говорил что надо сюда идти только круто пошли купаться пещеру это к Фомину ой, как тут темно блин, ну, у меня, подожди, привыкнуть надо а, покажи, дерево о! Йо, вот это уже прикольно Дупло, руки не засовываем, проходим дальше. Судящиеся грибы, не нюхаем, Олег, в дом чихаем. Давайте. Максимальная такая спальня, только почему тут только одно окно, ну ладно. Там дом чей-то, Осри там рыба, это не фугу, а рыба ешь, короче, раздутая висит. Ну блин, прикольно. Песенка, блин. Заевшая. Круто! О, тут мост качается. Давай! Больше так не качает, так неинтересно. О, Бамбук! Как бы мне не хотелось за один день одному мне с одной камерой просто невозможно отснять все, что там было. Там была огромнейшая территория, на которую попанадось, ну я не знаю, наверное, дня два, а то и три. это... Вот просто ходи по адракционам и снимать их Но к тому же я не снимал там еще Несколько американских горок, потому что там Были мертвые петли И я боялся за то, что камеру камера Собственно выпадет, ну и мне говорили, что Снимать лучше не нужно Поэтому, ребят, как-то так, ну а больше фотографий Больше интересностей Вы увидите у меня в инстаграме Вот тут вот и вот как он называется Да, спасибо, что досмотрели Это видео до конца Всем удачи и да, всем пока